Итак, мы пришли для того, чтобы судить, судить технического директора радио-видео Код и вынести справедливый приговор. Так, здравствуйте, здравствуйте. Вы технический директор? Так, расскажите, пожалуйста, что вы совершили недавно? Нарушили авторские права. Вы понимаете, что за это... Да, извините. Вы имеете право хранить молчание. У вас есть право на один телефонный звонок. И все, что вы скажете, будет использовано. Может быть использовано против вас. Да, против вас может быть использовано. Так, почему это интересно вы? Почему это интересно вы снимаете радио-видео код? Да являетесь техническим директором? Я даже подозреваю, да, я подозреваю, что вы являетесь даже владельцем этой компании. Да и без всяких прав, без всяких прав. Вы ставите в этом радио-видео песни. исполнителей, которые не давали вам на это разрешение, да, нарушайте их авторские права, да. Предъявите, кстати, ваши документы вообще. Да, да, усы, лапа и хвост, пожалуйста. Усы, лапы, и хвост, так. Усы, лапа и хвост, предъявите, пожалуйста. Без документов мы вообще не будем с вами разговаривать. Так, усы, пожалуйста. Плохо очень видно. Может это не усы. Так, усы. Усы, хорошо. Так, усы. Лапы и хвост. Предъявите документы. Как вы можете являться техническим директором без документов? Нет, уши, уши ва ваши не интересуют совершенно. Да, ваши проблемы, да, не интересуют. Это к лору обращайтесь. Нет, уши, да, ухо, горло, нос. Это вы к лору обращайтесь. Нам нужно усы, лапы и хвост. Документы ваши предъявите. Так, хвост, хорошо. Хорошо. <coughs> лапы. Теперь лапы. Лапы. Так, вы не хотите, хорошо. Усы мы уже видели. Так, Лапы. Пожалуйста, пожалуйста, технический директор, я все понимаю. Но без документов мы не можем вас осудить. Нет, нет, проблемы ваши отоларингические. Нас не так. Лапы, вот, покажите лапы. Так, лапы, лапы, лапы. Попрощайтесь с радио-видеослушателями. попрощайтесь. Так, сейчас мы будем вас судить. Да, будем вас судить. И вынесем приговор. Справедливый. Потому что Страсбургский суд всегда справедлив. Что вам грозит? Ну, что вам грозит? Вам грозит 15 лет. Да, 15 лет с конфискацией имущества. Да, да, да. С конфискацией, дорогой мой, имущества. Что поделать, что поделать? Нарушение авторских прав прав. Это серьезное преступление. И вообще, ваши, так сказать, СМИ не зарегистрированы. Вы знаете об этом? Вы знаете об этом, что ваши СМИ не зарегистрированы? Вы можете перед судом, э, перед судом, да, можете поесть. Мы разрешаем вам поесть перед судом. Потому что в камере так хорошо кормить вас не будут. Пожалуйста, поешьте. Поешьте. Много не надо есть. Можете взять с собой мешочек. Так. У нас очень справедливый суд. Самый справедливый суд в мире. Международный Страсбургский. Да. Поешьте, пожалуйста. Вот имущество, кстати, мисочка ваша, блюдечко, будет конфисковано. Потом мы составим опись имущества. Придется его конфисковать. Чтобы нам выплатить всем, да, всем исполнителям, авторские права которых вы нарушили. Я понимаю, вы раскаиваетесь, да, понимаю. Так, может вы что-нибудь приобрели, приобрели? Э за счет этого, так, может где-то почему так темно? Где-то там у вас наверняка спрятаны деньги, их надо вернуть. Да, деньги надо вернуть. Так, пожалуйста, фото, фас профиль и пройдемте в зал суда. Итак, мы проходим в зал суда. Что делать? Законы суровы. Страсбургский суд хоть международный, но очень суровый. Проходим в зал суда. Итак. И почему вы сидите на Священном Писании? Почему вы сидите на Священном Писании? Вы оскорбляете, наверное, чувство верующих? Может вам еще? Что-нибудь, какую-нибудь статью. Да, я понимаю, вы раскаиваетесь. А, извините, извините. Да, вы положили лапы, лапы на Библии. Клянитесь вернуть всем... Всем тем, кого, кого вы нарушили авторские права. Чьи песни, чьи видео вы ставили, мультфильмы ставили. Да. вне незарегистрированном СМИ. Да. Или это не СМИ у вас, или это что, я не знаю, что вы вообще затеяли. Вы технический директор, вы должны отвечать за свои действия. Положите лапы на Библии. Так, мы видим, ваше раскаяние будет учтено судом. Вот, но тем не менее, у нас минимальный срок 15 лет с конфискацией имущества. Отбывание срока, да. На Колыме будете валить лес. На Колыме. Вот, понимаете, чтобы выплатить всем, вам надо 15 лет валить лес на колыме. Тогда, тогда все авторские права, которые нарушены, да, все авторы, всем им будет выплачена компенсация за нарушение авторских прав. Вот, и вы выйдете на свободу, чистой совестью. Представляете, на свободу с чистой совестью, да, конфискованное имущество, э Потом составим обязательно опись. У нас все по закону. Да, составим опись. Конфискованное имущество будет вам... Нет, не будет вам возвращено, потому что, я думаю, вы до суда до суда еще нарушите права, поэтому имущество ваше тоже будет продано на аукционе. И э, все будут э, неустойки выплачены. Да. За регистрацию СМИ или не СМИ, что у вас там, я не знаю. Радио это СМИ, видео это СМИ, газета это тоже СМИ. Газету, кстати, это, это, это вы ведете, нет? А, там носорог, носорог какой-то, да? Но с ничего, носорогом мы тоже разберемся. Так. Клянитесь говорить правду, правду и ничего кроме правды. А, вот и носорог. Вот и носорог. Ну, с вами мы разберемся, да, как я и обещал. Газету газету вы задумали, да? Ах, вы газету задумали? Вы знаете, что такое газета? Я вам потом расскажу, что такое газета. Там 15 лет на Колыме, это вы не отделаетесь. Да, так, и так. И так, да. Что я могу сказать? Что я могу сказать, да. Молитесь, молитесь и еще раз молитесь, да, чтобы какие у вас перспективы у вас радужные после отбывания срока на Колыме. Может быть, вы выйдете по УДО, я не знаю, но, но сможете баллотироваться в президенты, президента страны любой. Ну, скорее всего, России, потому что э, в России э, тюремное заключение не является препятствием для занятия поста президента. Ну, это так, небольшой, небольшой минус. Да, можете опубликовать резюме своем на портале SuperJab и, э, собственно говоря, баллотироваться. Я думаю, я думаю у вас будут... Э, вас будут избиратели, так что вы особо не огорчайтесь, да, что вы останетесь без имущества. И к тому же Колыма, свежий воздух, сами понимаете. Вот, не надо, не надо так, мы, мы понимаем, не надо так печально смотреть. Вот, международный Страсбургский сутон всегда справедлив, справедлив. И э, мы продолжим <клышь> после э, вашего задержания, да, кстати... Соберите остатки еды в пакетик, возьмите с собой шерстяные носки, шапочку, что еще, кружку, ложку, так, что еще, книги возьмите, да, Библию тоже захватите с собой обязательно, ручки, карандаши, они вам понадобятся для написания апелляций. Так. Ну, в общем, мы... Да, кстати, кстати, денег мы так и не нашли, но ничего. Все, что мы найдем, все будет использовано, использовано против вас. Да, может быть. Итак, проследуйте, проследуйте за, нами, за нами в наши уютные апартаменты. Международного э, Страсбургского суда. <звы> Попрощайтесь э, э, с вашими радио-видеослушателями э, и э, ободри, ободрите их, да, ободрите тем, что на Колыме тоже хорошо. Э, э, прощаемся с вами. Э, э, до встречи э, э, в тюремных э, застенках.